Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл вебинаров, которые посвящены одной из самых важных программ нашей организации и, я думаю, важной теме для каждого из нас – программе «Женское здоровье». И сегодня у нас именинники, сегодня у нас бенефициары нашего вечера. Это женская группа Тверской еврейской общины – наши активисты, лидеры программы «Женское здоровье» из Твери. Как вы уже могли обратить внимание, вот последние несколько вебинаров у нас посвящены очень важной для нас теме. Мы не только собираемся с вами для того, чтобы что-то новое и интересное узнать непосредственно для себя, для нас как женщин, для нас как таких вот семейных хранительниц, по программе здоровья, но мы находимся здесь еще и в шляпе активистов, в шляпе социально активных людей, и поэтому вот те вебинары, которые представляют наши активисты, они говорят о деятельности в их городах, которая предшествовала вот сегодняшнему дню. Понятно, что в каждом городе есть своя история развития различных программ проекта «Эшер», в частности, в программе «Женское здоровье» у нас работает очень много активных групп. И мы будем продолжать эти вебинары, когда будем знакомить вас, тех, кто только начинает деятельность в программе женское здоровье, и тех, кто уже активно с нами сотрудничает, мы будем знакомить вот с всеми достижениями и с теми путями, как пришли к сегодняшнему дню, к сегодняшним достижениям наши активисты. Итак, сегодня во главе угла у нас программа «Женское здоровье» в городе Тверь. Программа, которая у нас реализуется очень давно, и мы сегодня об этом услышим. И мы будем очень рады, если те направления, о которых мы будем сегодня говорить, заинтересуют вас в своих городах. И вы будете задавать вопросы не только по сути того, о чем будут говорить наши эксперты с медицинской точки зрения, но и с организационной, с точки зрения развития. Потому что мы хотим, чтобы программа заработала активно во многих городах, в еще большем количестве, чем она есть сейчас. Я хочу представить сегодня экспертов, которые вместе со мной ведут вот сегодняшний вебинар. Для нас очень важно, что с нами сейчас здесь Надежда Веснапу, Это человек, который стоял у истоков программы «Женское здоровье». Был небольшой перерыв, когда Надя и акцентировала свою деятельность на Израиль и вошла там в проект Кэшер, сейчас надежда вернулась, и поэтому я уверена, что вот это вот активное наше сотрудничество и по программе здоровья, и по другим направлениям будет продолжено. У нас здесь Марина Флейс, это человек, который и возглавляет общину в Твери, и человек, который является лидером проекта Кэшер в этом регионе. И мне очень хочется вам представить нашего замечательного молодого доктора-эксперта. Это Никита Александрович Беличенко, врач-травматолог, врач, который недавно начал такую свою профессиональную деятельность, но уже, знаете, как говорят, попал из огня и в полымя. Кроме своей основной деятельности как врача-травматолога-ортопеда, у нас Никита Александрович сейчас работает в перепрофилированном госпитале, своем госпитале, который сейчас принимает пациентов с COVID. И сегодняшний наш вебинар мы назвали «Здоровье летом, радости и риски». Лето – это очень быстрородичный период, вот сегодня у нас 30 июня, последний день первого месяца лета, и мы знаем, сколько радости нам доставляет летний период, несмотря на то, что мы находимся в такой своеобразной ситуации, с многими ограничениями, и все-таки летние радости у нас есть. Вот мы недаром сегодня пригласили врача-травматолога, который поговорит с нами об особенностях этого периода и вообще возможности нас оказывать или не оказывать в определенных случаях первую доврачебную помощь. Ну, а специфика Нади, она о ней скажет сама, потому что она тоже сегодня будет в двух шляпах. Я сейчас передаю слово Марине, которая скажет о том, вообще, какое место занимает проект Фишер и программа «Женское здоровье в жизни общины». Здравствуйте. Ну, тут почти все меня знают. Если кто не знает, вот меня уже представили. Я председатель общины реформистской в Твери. И в нашей общине проект Кэшер всегда занимал очень важную роль. Можно сказать уже даже потому, что наша община, в общем-то, родилась из женской группы. У нас сначала появилась женская группа, а потом мы уже организовали общину. Вот. И проект Кэшер для нас очень важен. И также сама тема здоровья, о которой мы сегодня говорим, тоже очень важна. И так как уже Марина говорила, у нас Надежда Веснапу занималась очень активно этой программой. Вот. И мы очень рады, что она вернулась и опять будет продолжать эту работу. Вот. Ну, а Кроме того, вот несмотря на пандемию, мы тоже активно сейчас работаем. У нас работает активно молодежная группа, у них есть такой проект, называется «Кулинарный мидраж». Они его вели, конечно, в общине, вот, но когда получилась такая ситуация, мы его перевели на онлайн, и я надеюсь, вы в Фейсбуке видите наши репортажи. Вот, и этот проект в том числе связан с тем, что ребята говорят о кашруте, о том, что полезно, что не полезно, как правильно питаться. То есть это тоже очень важная тема. Эту же тему кашрут мы поднимали на занятиях для родителей в воскресном клубе. И не только для родителей, для родителей и для детей. У нас вот целая тема была посвящена кашруту. Кашрут – это тоже наше здоровье, именно еврейская тема здоровья. Вот. Ну, мы сейчас очень так активно думаем о волонтерской деятельности, чтобы наши ребята участвовали в волонтерской деятельности. вот. Ну и хотим уже продолжать не только в онлайн работать, но и лично, офлайн. Будем надеяться на то, что у нас все получится. Вот. Ну, надежду уже представила Маина. Вот. я думаю, что она Спасибо. сама Спасибо. Да. расскажет. Спасибо большое. Да, действительно, это очень важно, что у вас есть такой проект, и очень важно, что к вашей деятельности и деятельности в целом общины и деятельности проекта Кэшер и деятельности по программе здоровья подключается молодежная группа. Это очень важный момент. Надежда Рудольфов Диснапов вам слово. Добрый вечер. Я рада всех видеть. Со всеми практически со всеми знакома. И да, вернулась, да, буду продолжать свою работу всем из солнечного Израиля, все передают, Белла Батман недавно с ней разговаривала, всем привет, и я надеюсь, что у нас у всех будет здоровье потому что здоровье в нашей жизни это наиболее важная часть, особенно ну, в нашей жизни уже больше мы о здоровье, чем о чем нибудь другом уже стали думать. И тема здоровья в нашей э, организации, да, «Кешер» в нашей группе Тверской, мы ведь этим занимаемся очень давно, с момента, с момента начала существования группы. А уже с 2007 года, когда у нас появилась программа здоровья э, совместно с джоинтом, а потом и с вольным делом. Ну, мы были одним из первых городов, где началась эта программа. Эта программа прошла у нас успешно, хотя бы потому, что именно по нашей инициативе была создана э, клиника женское здоровье, она существует, активно работает, уже как бы без нас, но ну, без нас бы она не получилась, так надо сказать. Сейчас эту программу мы продолжаем, надеемся, что все заботятся о своем здоровье, в том числе заботятся о женской части о груди, и я надеюсь, что никто не забывает, что Несмотря на то, что сейчас много существует разных методик обследования, мы и сами обращаем на себя активное внимание. Вообще, я с медициной, хотя я и, представ... я, так сказать, историк, и образование у меня историческое, тем не менее, я много лет проработала, 25 лет я проработала в медицинском училище, и от медицины очень много приходилось быть связано с медициной. Поэтому в 90-е годы, когда начались новые этапы и новые линии, соответственно, я приняла участие в создании в городе у нас фитнес центра который занимался не только структурой, но и развитием посвящения в области таких приятных вещей, как правы. Хотя травы, и вот я бы хотела на этом сегодня остановиться, ведь летом мы выезжаем на дачу, все просто замечательно, вокруг у нас цветы, и цветы очень красивые. Надя, извините, Надя, пожалуйста, я, пожалуйста. Я, Надя, я прерву на секундочку, не, не прерву, а приостановлю, просто я хочу еще раз обратить внимание вот на ту первую часть, о которой говорила Надя. Вот эта программа «Женское здоровье», она называется также, вот созвучена вообще с тем, как называется наша программа. Но конкретно в Твери и еще четырех городах, которые были пилотными для реализации проекта, главной темой была профилактика онкозаболеваний молочной железы. И вот это ноу-хау состояло в том, что наша работа по этой теме состояла из двух направлений. Во-первых, это профилактика онкозаболеваний, это информационные кампании, это организация обследований, взаимодействие с медицинским сообществом для того, чтобы люди конкретно могли пройти диагностику. Второе направление – это группы поддержки для женщин, которым уже диагностирован рак молочной да, железы. Да. И вот э, заслуга Нади, что в городе вот эта работа с группами поддержки вылилась в создание клиники женского здоровья, о которой говорит э, Надя. Ну и я еще хочу сказать, что очень важно, что одна из пациентов, которая начинала с нами целевая аудитория наша, как потребитель, извините за это слово, наших услуг, потому что вот наша общественная деятельность, она была направлена именно на целевую аудиторию женщин с диагнозом рак молочной железы, вот благодаря вот Наде выросла по такой степени, что Надя смогла ей передать руководство этими группами взаимопомощи, и она теперь координирует вот эту деятельность по направлению вот именно профилактики рака груди и создания групп взаимопомощи. Я акцентирую ваше внимание на на этом, потому что в каждом вашем городе вы можете продумать, на какую тему вы хотели бы развивать деятельность, с какими партнерами хотели бы взаимодействовать и на какой вот действительно выйти уровень, потому что вот э, те достижения, которые есть э, в Твери, они говорят о том, что мы можем вот по инициативе общественных организаций включая и государственные структуры, и наш депутатский корпус, и медицинское сообщество, даже создавать вот такие вот медицинские учреждения, направленные да. на ту тематику, которая для нас важна. Надя, э, извини, не могла не сделать да. эту ремарку. Да, но это, в общем-то, важное уточнение, что действительно в городе не брошена эта программа, она существует, женщины ведут активную работу, просветительскую работу, и вот эта вот тема просвещения, она для нас очень важна. Также и то, о чем я хочу буквально немного, совсем немного поговорить сегодня о красоте лета и о красоте вокруг нас. И эта красота заключается в цветах, заключается в тех, так сказать, красивых вещах, которые нас окружают. Но при этом хочу отметить, что сейчас очень многие увлекаются траволечением. И лечения вот мы распространяем траву, но мы не сами не заготавливаем, работаем с фитоаптеками, фитоцентрами, производственными. И поэтому, обращаю ваше внимание, вот мы тут подобрали несколько видов лекарственных трав, которые вокруг нас и которые радуют наш глаз и э, которые мы не обязательно должны покупать в аптеках, и не обязательно должны покупать где-то, а лучше пройти и собрать. Конечно, при этом что э, должны понимать, что это должно быть не черта города, что это должно быть где-то несколько десятков километров от проезжей дороги найти такое место, потому что именно в таких местах, как правило, собирается трава и пакетируется. Мы здесь представили зверобой, ромашка, иван-чай и одуванчик. Их мы, дел... мы можем из них сделать букеты, а затем, когда они высохнут, мы можем их употреблять в чай, и это будет витаминизированные, и будет повышать наш иммунитет. Хотя в прошлый раз мы слышали с вами от доктора, что повышение иммунитета это не всегда хорошо, и не во всех случаях. Но тем не менее приятный и хороший вкус именно от этих э, трав мы можем получить. Их огромное множество, на них останавливаться не буду. Но хочу обратить внимание, что часто мы употребляем и очень любим мяту. Мята очень хорошая, приятная трава, но злоупотреблять ее тоже особенно нельзя. И как говорили древние, что все есть яд и все есть лекарство, тем или иным делает лишь долго. И вот э, цветы, э, травы, они тоже могут э, создавать такие вот ну, некоторые неприятности. Поэтому надо очень внимательно к себе относиться и смотреть, что вам подходит или не подходит. Я бы хотела обратить внимание на иван-чай. Иван-чай – замечательная такая трава, но она может быть в двух видах. И листья могут быть просто, их срезают и делают из нее, и продают, как кипрей. И вы это можете сделать, а можете собрать листочки, сделать из них типа закваски, потом посушить в затемненном месте, но так сказать, проветривая. И вот именно тогда иван-чай будет приносить еще больше пользы. Я обращаю на это. Это, это вот эта третья картинка, да? да вот, это вот, третья, вот это вот третья, третья картинка. Я стала говорить про мяту, но у нас мужчина один только, так сказать, здесь присутствует. Но хотела обратить внимание, что часто ее пить тоже не имеет, как бы не очень полезно, особенно мужчинам, потому что их можно только 2-2 недели. Нету здесь у нас душицы, но душица, обращаю внимание ваше, тоже не очень простая трава. Она является антибиотиком. И поэтому, когда вы ее пьете, тоже имейте в виду, что надо пить с перерывами. И вообще все травы, которые вы используете, пейте с перерывами. Следующий наш, как сказать, вот, это у нас пухи, это подорожник, это чертополох, особенно подорожники. Мы сегодня будем говорить о травмах. Конечно, Никита Александрович будет против этого, но тем не менее, если у вас вдруг образовалась рана, и у вас нет ничего, чтобы вы могли эту рану как-то дезинфицировать, то продезинфицировав этот э, листочек, вы можете приложить крани, и она, так сказать, не будет развиваться дальше. Ну, Никита Александрович, извините, но вот есть такие мнения. И вы видите, что у нее стебельки у э, подорожника, и это семена. И вот эти семена, если их правильно собрать и высушить, то они очень хороши при различных желудочных заболеваниях. При желудочном заболевании очень хорошо снимают боль. Боль снимает, кстати, хорошо при желудке, также э, ромашка и мята вместе. Мы говорим о лопухе, мы любим его привязывать и прочее, но имейте в виду, что и от лопуха возможны тяжелые последствия, то бишь ожоги, как и ну, у чипополоха тоже свои особенности. И третья часть, Марина, пожалуйста, очень красивые цветы, особенно вот на перстянка это первая трава, на перстянка. Это ядовитейшее растение, и если вдруг вам захочется делать из нее букет, я этого делать не рекомендую, потому что если даже вдруг она попадет к вам где-то в чай, то тоже может привести к не очень хорошим последствиям. А вот среднее, это называется болигалок. Нынче в народной медицине, в нетрадиционном, его активно используют, пытаются использовать как антирак, противораковые, и тем более при раке молочной железы. Это очень ядовитое растение, очень ядовитое растение. И отравления могут быть тоже, и последствия могут быть тоже очень тяжелыми. Поэтому не нюхайте его, даже не нюхайте, потому что оно и так и называется болиголов, оно будет подтив на головах. И третье. растение, я не буду рассказывать о многих. Но такой красивый ландыш, который занесен даже в красную книгу, что у нас нельзя его собирать, что он должен расти, и пусть он растет только в поле, потому что тоже ядовитое растение, особенно его корни. И когда вы его нюхаете, тоже может очень сильно болеть голова и может даже начать кружить. Поэтому я не буду долго говорить, Потому что основной у нас все-таки Никита и мы будем говорить о рисках летом. А сейчас только поговорили о красоте, которая тоже может приносить не всегда полезно. Лучше всего э, цветы и растения в поле, или у нас в виде, э, э, так сказать, букетов, которые радуют наш глаз, но будьте внимательны и осторожны. Травами, которые сейчас считаются, что это чуть ли не панацея и может заменить любое лекарство. Нет, трава не заменяет лекарственное средства, особенно при острых заболеваниях. Я обращаю ваше внимание, при острых заболеваниях не надейтесь на травные члены. Вот. В основном это поддерживающие да, средства. Это удовольствие. Но это не может быть ярко выраженным лечением. Если у вас очень болит голова, не пейте ничего, примите Спасибо большое. Спасибо. Я очень хотела бы, чтобы в нашем чате появлялись вопросы. Потому что вот сегодня у нас вопросы, как я говорила, в нескольких направлениях. Первое – это вот непосредственно развитие нашей программы. И если есть какие-то вопросы к Надежде, в течение вебинара возникнут Надежде к Марине, ко мне, пожелания развития программы «Ваши города» о тиражировании успешного опыта, я буду рада этим вопросам. И вопросы, может быть, которые связаны вот с той темой, которую подняла Надя, связанные с вопросами лекарственных, ядовитых и не ядовитых, полезных растений. Но, как я уже Можно говорила, вопрос? тем... Можно, да? Можно вопрос... Да, а, а да, пожалуйста. Да, да меня заинтересовала вот короткая, короткая беседа о свойствах мяты. Но не секрет, что многие выращивают мяту на дачных участках и добавляют в чай. И делают это практически в каждой за. Ну, при каждом заваривании. Насколько. Не систематически нужно использовать мяту в чай, для того, чтобы не возникло негативных последствий. Ну, во-первых, я сказала, э, чаще всего негативные последствия от мят бывают у мужчин, это первое. Две недели, три недели вы можете пить. В любом случае, когда вы траву употребляете, вы должны давать отдыхать себе и вашему организму, поскольку... Все-таки трава имеет пролонгированные действия, то есть продленные действия. И это продленные действие, вы перестали ее пить, а она продолжает действовать. И если вы будете сильно накапливать большое количество этих лекарственных веществ в организме, то она может и подействовать по-другому. И Потом на каждый организм каждый организм по-своему реагирует. Тем более, что травы, имеете в виду, они имеют большой аллергический эффект, Имеет, на него может дать аллергия. И когда вы берете какие-то сборы где-то в аптеке или где-то, вы должны понимать, какие туда травы входят, и что это может вызвать и аллергическую реакцию. Это очень важный момент. Поэтому, Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Надя. Сейчас я передам слово нашему доктору, но я продолжаю обращаться к вам. Если будут вопросы и по ходу презентации, которую представит наш врач, и, может быть, в конце можно будет задать их устно, вот можно будет написать их в чате, и я их озвучу. Итак, я даю слово Никите Александровичу Беличенко, врачу-травматологу-ортопеду, и врачу, который сейчас находится на передовом рубеже борьбы с COVID, работает в госпитале с больными COVID. Сегодняшняя наша тема – это риски и радости, которые нам несет лето. И поэтому не случайно мы пригласили врача-травматолога. Я хочу сразу оговориться, что будут такие моменты в презентации Никиты Александровича, которые могут ну, нас немножечко встревожить. Потому что действительно вокруг нас очень много опасностей, но есть очень важные моменты, на которые он обратит внимание, я прошу вас внимательно к этому отнестись, потому что мы можем оказать помощь как близким, так и чужим людям, рядом с которыми мы оказались в экстремальной ситуации. Никита Александрович, пожалуйста, важное слово. Здравствуйте. Ну, насчет некорректного материала, я его... По вашей просьбе все-таки удалил. Я не сказала некорректно, я сказала, может быть, немножечко удивительное для нас, потому что э, у нас здесь действительно не медицинская аудитория, а мы вот с вами будем да. говорить о таких достаточно серьезных вещах. Поэтому ни в коем случае не некорректная, а наоборот серьезная и очень профессиональная информация. появление типа. травмы – травма – это нерадостная всегда ситуация. Да, начался сезон лета, и, как правило, это сезон травм. То есть это у нас два раза в году летом, когда все выезжают на дачу, начинают отдыхать, достают бензопилы на дачных участках, начинают чего-то пилить, рубить и так далее. И зимой, когда начинается гололед и прибавляется работа хорошо. Я все-таки не соглашусь с Надей Не надо ничего приматывать из трав краном. Значит, мы поговорим сегодня о первой помощи и о первой помощи, которую оказывают не специалисты, человек, который не проходил никаких курсов. На сегодняшний день есть множество курсов от МЧС, от частных компаний, от мед. университетов, когда любой желающий, иногда за деньги, иногда бесплатно, может пройти более-менее серьезный Курс оказания первой помощи иногда даже серьезнее, чем проходят студенты в медакадемиях. Но все-таки первая помощь, она оказывается человеком, не имеющим медицинского образования. Она необходима только для стабилизации человека, страдавшего, и транспортировки его в ближайшие медучреждения. Она никогда не должна включать в себя элементы хирургических вмешательств также я здесь же отмечу, что по законодательству, если мы оказываем помощь другому человеку, мы не можем никакими дигиметозные препараты ему давать физически мы как бы можем и морально как-то хочется, например, обезболить, но юридически, если что-то пойдет не так, то отвечать будем за это мы. Также э, хочется отметить, что оказание помощи близким это одно. Но чаще всего это оказывается чужой человек на улице. а Плохо сейчас скажу, но каждому человеку надо быть готов, что, возможно, он ВИЧ-инфицер, возможно, он болит гепатитами, возможно, этот человек захочет что-то поиметь. Такие случаи в моей практике были, когда люди потом пытались судиться с теми, кто им оказывал помощь. Также стоит помнить, что сейчас на дворе пандемия, к сожалению, и любой человек может, например, болеть ковидом. Значит, лечить все-таки должен врач. Актуальность проблемы. Ну, акту Проблема эта актуальна. Травматизм, он вокруг нас. Порезали палец, подвернули ногу, попали в ДТП или стали свидетелями ДТП. Наша с вами задача, Одна единственная – помочь человеку, или помочь близкому, или помочь себе. Чаще всего люди, большинство летальных исходов происходит от того, что не соблюдается правило первого часа. И важно как можно быстрее либо доставить человека к доктору, либо вызвать доктора к человеку. Поэтому в первую очередь надо, конечно же, вызвать скорую помощь. Чаще всего это все-таки именно не грубые анатомические нарушения приводят к летальным исходам, а именно не свое время оказание медицинской помощи. Ну вот, золотой час. Значит, как мы, что мы должны сделать? Ну, первое, мы должны осмотреть пострадавшего. Но пострадавший все-таки пострадал от какого-то некого фактора. Мы должны осмотреться вокруг, что это был за фактор? Это была свисающая сосулька, которая упала на голову. Его сбила машина, он лежит посреди трассы. Он лежит рядом с какими-то проводами, какие-то непонятные облака газа. И опять же, если все-таки вокруг все спокойно, мы решились подойти к человеку, лучше надеть перчатки и маску. Американцы э, за нас придумали систему, которая наиболее проста для обучения людей. Называется на матч и э, подразумевает при оказании первой помощи пять шагов: остановку массивного кровотечений, в, э, устранение асфиксии, то есть восстановление проходимости дыхательных путей, закрытие ран на грудной клетке. И уже э, переход к оказанию помощи, например, условно говоря, рано наложили повязку, какой-то вывих, перелом, подбинтовали и все. Если человек, э, допустим, потерял много крови, он может э, не только умереть от кровотечения, например, от гипотермии, то есть от переохлаждения, даже если это жара, даже если это пустыня, но к этому чуть позже как этого избежать. Важно, э, наиболее часто все-таки у нас это ДТП, в быту мы можем видеть, или падение с высоты, или падение откуда-то. Если человек без сознания, важно не, не менять его положение, так как мы не знаем сам механизм травмы, возможно, его ударили по голове, у него есть травма шеи, возможно, он упал вниз головой, у него есть травма шеи. Возможно, он упал с какого-то этажа или его сбила машина, у него есть травма позвоночника. Если мы его начнем переворачивать, мы можем что-то э, сместить, скажем так. Исключение — это явная угроза жизни. То есть это пожар, свисающие обломки, положение, угрожающее падением языка, когда он без сознания, мы посмотрели, вроде все хорошо, ну и так далее. При, ну вот, подходя к человеку, важно... Оценить его состояние. Начинаем с сознания, то есть сознание есть, нет. Если он отвечает на вопрос, то у него уже проходимость дыхательных путей, у него дыхание есть. Смотрим, скорость реакции, четкость речи. Правильно он на вопросы отвечает. Какие-то, может быть, странности в его поведении. Возможно, человек под наркотиками или состоянии алкогольного опьянения. Это все должно, ну, буквально, в два вопроса минимальное количество времени занимать. Оценка дыхания. Но опять же, если есть человек сознание говорит, то как бы все хорошо. Если человек без сознания, то посмотреть есть нет движения грудной клетки. Все достаточно просто. Мы просто положить руку на грудную клетку. Есть экскурсия, нет экскурсии. Если мы явно видим, что у него что ну Некрасивые, возможно, вещи буду рассказывать а, после цветов, но если что-то, все-таки нету дыхания, открыть рот, посмотреть за падение языка, тогда перевернуть его на бок. Рвотная масса, попытаться как-то это все платочком, опять же, в перчатках вынуть. кровообращение, Если вот он дышит, положим, но все-таки без сознания. Посмотреть пульсацию на лучевой на сонной артерии. Лучевая у нас находится вот здесь, сонная вот здесь. Конкретно эх, прощупать на лучевой артерии, если человек без сознания и не двигается, у него, скорее всего, давление ну, снизилось системное, и прощупанного чего иногда не представляется возможным. Или человек начинает нервничать, он пульс не щупает, ну, не э, определяет. Ничего страшного, вызываем скорую, кладем человека все равно на бок, потому что у него на самом деле может быть ну, оставаться деятельность сердца, мы просто можем не э, определять эту э, пальпации э, пульс кладем человека на бок, вызываем скорую. Можно вопрос Значит. сразу, а на какой бок не имеет значения, левый, правый? в этом? По идее, лучше на правый, по факту, на какой получится. Угу. Иногда бывает такое, что человек с выраженным ожирением, и его вообще, в принципе, на бок трудно будет перевернуть. Угу. Также посмотрели... Что дыхание, проходимость есть, вроде как сердцебиение есть, человек без сознания. Посмотреть на пятна крови, грязи, деформацию одежды, дыры, может быть, какие-то. Оценить одежду по состоянию к сезону. Потому что если человек, допустим, лежит на улице в зимний период, естественно, до скорой он не прождет, ну, невозможно будет ждать. Надо его будет занести в какое-то помещение. Так вот, примерно можно, как только мы его посмотрели, можно его, в принципе, пропальпировать, пощупать. Вот начинаем опять же сверху вниз, как вот с дыхательных путей, так и вниз пошли к конечностям. И повернули его намок. Общий принцип – посмотрел, потрогал, подвигал. Но подвигал все-таки, если человек в сознании, если человек, без сознания ничего двигать не надо перемещать его не надо. Как же мы будем оказывать помощь? опять же если мы массивное кручение проходимость дыхательных путей раны грудной клетки и дальше закрытие ран давящие повязки, иммобилизация при переломах или подозрений даже на них, даже просто сильные ушибы, иммобилизировали и в больницу. И гипотермия. Для того, чтобы избежать гипотермии, существует специальное одеяло, я чуть попозже их покажу. Раны. Значит, чего мы боимся больше всего при ранах? Это кровотечение. Кровотечение можно остановить как? Во-первых, это пыльцевое прижатие. Банально прижать сосуд выше, ближе к сердцу, выше раны. Это, Если в этом месте невозможно, допустим, рана где-то в локтевой ямке, можно просто согнуть руку и замотать чем-то, форсированный сгибание конечности. Тогда тоже кровотечение остановится. Это давящие повязки. Наложение жгута и использование гемостатики. Если мы видим, что кровотечение прям вот пульсирует, пульсирует, наложить жгут и сразу в больницу, а там разберутся. Ну вот типичные точки для пыльцового прижатия. Но тут надо отметить, давить надо со всей силы. Долго так э, прижимать вряд ли получится. Вот представлено форсированное сгибание конечности и давящие повязки. Давящие повязки – общий их принцип. Определенный объем материала кладется на рану и подбинтовывается сверху. Можно использовать просто обычный стерильный материал из аптеки. Он стоит рублей 30 и бинтик рублей за 14. Все дешево, сердито и спокойно. Можно использовать уже готовые повязки специальные. Чаще всего они все-таки созданы для военных, но в чем их удобство? Они уже готовы. Не надо... Они имеют маленький объем, они стерильные и не надо изобретать велосипед. Также плюсом их является то, что у них вместо бинта не простой вот бинт, а эластичный. Если простой бинт через какое-то время начнет сваливаться, есть такие участки на теле, где надо знать дисморгию, чтобы наложить повязку, то с помощью эластичного бинта это делается гораздо легче и может сделать человек, который не обучен десмургии. Ну вот, ну, как пример таких повязок. Это американский вариант таких повязок. То есть объем материала и эластичный бинтик. Тут распакованная, так там внешняя оболочка и внутренняя стерильная. Кладется все на раму и спокойно забинтовывается. Все легко и просто. Буквально занимает, ну, может быть, секунд двадцать. Также плюс готовых комплектов, то, что э, их легче фиксировать, не надо рвать бинт, завязывать или чего-то закалывать. И они, конечно, держатся лучше, даже если придется куда-то перемещать человека. И, естественно, на, э, за счет того, что бинт эластичный, они более э, со всех сторон давят на рану и лучше становят кров, кровотечение. Можно более массивное кровотечение остановить давящей повязкой без использования жгутов. Также эти повязки, они бывают разных размеров. То есть очень часто на, в летний период люди получают ожоги верхней конечности, как правило, все-таки от э, кончиков пальцев до верхней трети плеча. С помощью таких повязок можно закрыть полностью раневую поверхность. Э, это просто удобно. То есть не надо набирать 10 э, упаковок материала, раскладывать их и подбинтовывать одним линтиком. Раз замотал, полминуты, все готово. Они стерильные, как бы все хорошо. Также они хорошо впитывают, и их можно пролить обычным физраствором. И рана как бы будет охлаждаться, меньше будет болеть. И как бы она будет оттягивать влажную повязку на себя тепло. Меньше будет глубина ожогов. Ну, или вот можно простой стерильный материал взять, разложить на рану. И Хочу уточнить, что эти видео специально Николай Александрович сделал для нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо большое. Ну, тут показано, что все, все это дольше происходит, и в конце завязываем. Очень наглядно. Спасибо, Никита Александрович. Это очень здорово, что мы можем не только на картинках, но и видео посмотреть. Да, жгут. Жгут. Жгут — это то, от чего весь мир пытается уйти. Почему? Потому что если жгут накладывает доктор, доктор, как правило, его вовремя снимет. Если жгут накладывает человек, и особенно если транспортиров, в ходе транспортировки человека перекладывают из машины в машину, передают третьим лицам, как правило, жгуты забывают про, их, про существование жгута на то забывают из-за этого, например, на войне очень часто теряют конечности. Поэтому использование жгута всегда это крайняя мера. Он накладывается кровотчения, при кровотечениях бьющих струей, когда задет крупный магистральный сосуд. Он максимально быстро должен быть заменен на давящую повязку. Бывает такое, что сейчас все бьет, бьет, бьет, жгут положили, давящую повязку наложили, подождали, жгут распустили, кровоучение остановилось. Человек остается с конечностью, кручение остановлено, человек можно спокойно перевозить. Естественно, ну, если это повреждение магистрального сосуда, то в лежачем положении на каталочке или на носелочках Важно подписывать время наложения жгута. Если на советских как бы в вариантах не во, нету места, вот жгут эсмарха, типичный советский, советский, российский, на нем невозможно писать время. Пишется время на лице человека, на самом видном месте Если мы говорим о современных турникетах, американских, например, тут уже есть, когда мы его блокируем, уже есть место для подписи, не знаю, тут Видно, да, видно. Специально такое место для да. фиксации времени. Но не на всех. На некоторых это на конце материала подписывается. Но в любом случае это крайняя мера. Жгут никогда не накладывается при ранениях кисти, при плечи, голени и э, стопы. Почему? Потому что там все сосуды, которые там есть, и кручение, кручение из них можно остановить давящей повязкой, кроме ампутации, наверное. Поэтому целесообразность наложения жгутов никакой. Всегда их... Здравствуйте! Надо... Есть эталонный час, когда мы... Раньше говорилось... Один час летом. Но сейчас концепция такая. Полчаса лежит жгут... И дальше его либо снять, заменить давящей повязкой, либо его надо расслаблять, ждать какое-то время и, и снова видно. затягивать. Ну, тут вариации разных жгутов. На самом деле, кто бы чем не пользовался, лишь могло. Значит, в современном мире есть гемостатики. То есть э, вещества, которые при контакте с кровью образуют... Э, Дают крови свернуться быстрее и образуют тромб, который ну, останавливает кровотечение. С помощью них можно даже остановить в принципе кровотечение из бедренной артерии при некоторых ранениях. Современники геностатики гемофлекс, гипогоз, целакс они бывают в виде порошков или бинтов, пропитанных вот этим порошком. Просто банально выполняется тампонирование раны и накладывается давящая повязка. Давится поверх повязки 5-15 минут и смотрится. Короче, не остановилось, все хорошо. Потихонечку ослабевается жгут, если он есть, но до конца он не снимается. И, конечно, так как эта тампонадная рана происходит все-таки у живого человека, желательно все-таки с анестезией делать. Но это вот Gemaflex, Celex в разных вариантах, то есть слева-направо порошки, заранее сложенные на производстве бинты, это образно. Порошок в тубусе для колотых ран и бинты просто. Ну, также есть и другие, Gemastop, квиклот. Также э, в современном мире есть такая вот штука, IT-клэп называется, по сути это прищепка обычная, но суть ее в чем? Бывают такие места, где невозможно положить седающую повязку, невозможно наложить жгут. И опять же, американцы придумали простую вещь, прищепка, собирает, закладывается гемостатик, собирается кожу и защипляется герметично. Внутри остается объем, в котором наполняется гематома, застывает и останавливается кровоотечение. Вот. Примерно так это происходит. Инородные тела. Если у нас в Ране есть инородное тело, его вынимать не надо. Во-первых, не, неизвестно, что там под ним. То есть даже может не быть кровотечение, условно говоря. Но когда человек вынимает стекло или какой-то металлический предмет, он может повредить сосуд рядом проходящий и вызвать это самое кровотечение или нерв. Значит, нарушение дыхания. Ну, Восстановление проходимости дыхательных путей – это либо положить на бок, чтобы язык не, не западал. Это самое простое либо если есть что-то в ротовой полости, то это все надо эвакуировать оттуда. Про грудную клетку. С грудной клеткой можно работать только в стационарных условиях и даже не каждому врачу. Поэтому единственное, что можно сделать в поле, это просто закрыть окклюзионной повязкой какую-то раневую поверхность, и все. Эти окклюзионные повязки, они бывают... Клапанные, бесклапанные, а лучше, конечно, клапаны. Если есть порождение легкого, если есть пневмоторакс, то есть воздух из легкого попадает в полость грудной клетки, то он будет оттуда выходить. Если у нас человек поперхнулся, допустим, и что-то у него там застряло, как действуем? Есть при... Мы ставим за человеком обнимаем его, складываем руки в кулак и давим в район сердца одним резким движением. Грудная клетка сокращается и по вот оставшимся там воздухом инородный предмет выходит. Если это дело не получается, можно попробовать лежа. Если это случилось с ребенком, такое ну, довольно-таки часто случается, то просто ребенка кладем себе на руку, вот показано на картинке в и легким движением ни в коем случае не ударяем, а просто чуть-чуть нажимаем. Потому что у, грудной, у детей все-таки до 2-3 лет, грудная клетка немного по-другому устроена. Она более мягкая, чтобы ничего не повредить, просто нажимаем. Опять же, под давлением воздуха народное тело, как правило, выходит. Тут вот подробно повязано, показаны окклюзионные повязки. Они бывают готовы, можно использовать что есть под рукой, например, скотч или пищевую пленку. Вокруг грудной клетки обмотать, все будет герметично. Также, если человек имеет ну, травму грудной клетки, его в полусидячем положении надо перевозить. Значит, Ушибы и растяжения. Тут все просто. Покой, возвышенное положение конечности холод 20 минут с перерывом в час 3-4 раза первые двое суток. Только не напрямую кожу, а все-таки через полотенце полиэтиленовый пакет, и полиэтиленовый пакет. Обезболивание по необходимости. Если выраженный болевой синдром, то иммобилизировать шины. И при, если будет синяк, он будет нарастать, переходя к гематому, то есть под кожей будет чувствовать что там есть э, затек прям крови такой-то. Надо к доктору сразу. Ну, это вот, опять же, творчество наших забугорных коллег. Значит, переломы или вывеси. Если у нас человек получил травму, упал откуда-то, упал даже с высоты роста, и у него явно есть непроходящее усиливающие боли в каком-то локальном в каком конкретном месте, есть неестественное положение конечности, или же при попытке движения раздается хруст, то не надо пытаться чего-то куда-то вправить, надо положить шину, зафиксировать как-то конечность и привести его к доктору. Если ну, есть возможность, конечно, мы человека не трогаем. Если э, необходима транспортировка, то накладываем в шину. Если там есть рана, то сначала накладывается давящая повязка на рану. Или если необходим жгут, потом сверху шина, и потом уже к доктору. Вот как пример транспортной мобилизации. Первое, например, на кисть, второе на предплечье, плечо. Если человек находится либо без сознания, либо мы видели, что он получил травму шеи или у другого отдела позвоночника, что его надо все-таки перевозить и лежа на щите. В идеале это специальные населки жесткие, когда они не прогибаются совсем. Если у нас ничего нет под рукой, можно даже дверь снять с петель и прямо на двери его транспортировать. В современном мире, как бы, есть много вариантов шин. Ну, вот, мне больше такая вот полюбилась история. Это называется рулонная шина сплинт кажется если у американцев называется общий смысл алюминиевый лист обклеенный с двух сторон ковриком туристическим стоит копейки держит достаточно жестко место занимает немного вот. поменьше побольше и фиксируется нормально Опять же, фиксируется сверху бинтиком. То есть, мы, то есть, зафиксировали руку, зафиксировали обязательно грудной клетки ее и подвязали. Если у нас есть, то это косыночная повязка, если нет, опять же, концом бинтика. Значит, если шины нету или, в принципе, ее возить с собой, <с а, а зачем место терять все-таки в багажнике, можно поменьше размером просто возить с собой косынку. На место косынки можно даже использовать, в принципе, платок. Ну, косынка, по сути-то, и есть свой платок. Да, это один из вариантов платка. Да, да, да. Да. То есть любые подручные средства снять с головы и фиксировать. И зафиксировать. Человек приводит, или вы за человека приводите руку к телу, ебать 90 градус в стали и подбинтовываете все. И все. Значит, травмы позвоночника, костей, таза. Если мы видим, что человек не может встать, если человек на наших глазах откуда-то упал или его забила машина, и он жалуется на боль все-таки в или в таза, его обязательно, во-первых, минимально менять его положение, если даже его надо пыли на бок, то это максимально бережно, и желательно, чтобы несколько человек одновременно, чтобы минимально менять положение его. Если травмы шейного отдела позвоночника, ну, как правило, дома все-таки не бывает, есть такая вот штука, воротник шанса, то есть он надевается в травму и, и, все, и фиксирует ее, как бы уже не туда, ни сюда. Если позвоночник, то, опять же, жесткий, какая-то жесткая поверхность, либо щит, либо дверь, либо что есть под рукой, в принципе, если человека надо перемещать, если с помощью к вам не доедет. Но все-таки лучше, чтобы это делали специалисты, ну, просто это банальный опыт и знание некоторых нюансов, тогда впоследствии будет меньше осложнений. Вот, например, имбилизация, это жесткий щит и фиксация головы, и также воротник шанс надет. Ну, это вот такой же факт. Травма живота. Вне зависимости от того, есть рана или есть тупая травма живота, когда человек упал на живот, когда человек что-то прилетело. Или человека ударили так сильно, что у него не про... есть выраженные боли, которые не проходят. Они все должны быть осмотрены хирургами. Сейчас ну, это целая отдельная лекция, травма живота. Да, это Общий очень смысл. Интересно. Есть травма живота, должен посмотреть хирург. Нельзя при этом не пить, не давать, не пить, не есть. Максимум смочить губы и все. Если есть рана и что-то из нее вываливается, нельзя внутрь ничего засовывать. Давящая повязка сверху, умеренно давящая повязка сверху. Желательно эту повязку смочить водой или физраствором, чтобы ничего не высыхало, и бегом в больницу. Травмы глаз и народные тела проникающие вынимать нельзя это должен вынимать все-таки специалист. Есть такая вот э, штука. случилась. Есть специальные глазные шины. Сейчас, три секунды. Штука пластмассовая, закрываем глаз так, чтобы на него давление не оказывалось, и опять же, влажная повязка, и подбинтовываем, все забинтовываем, и все, максимально быстро к доктору. Если попало что-то в глаз, например, из химикатов, то максимально долго по возможности промываем чистой водой. Либо это бутилированная вода, либо это физраствор. Если не получается, то прям просто встаем и под краном долго-долго, полчаса, 40 минут промываем глаз. И потом глазная шина, давящая повязка к доктору. ожоди но чаще всего летом это, все это не производственное, не связано с производством каким-то, а ожоги связаны с шашлыками и специальными растворами для того, чтобы разжечь костер. Как правило, это кисть, предплечье, часть плеча, ноги, где-то либо уровень бедра, либо ниже. Повязка с физраствором влажная, закрыть полностью весь объем ожогов и к доктору. Пантенол, либо специальные гелевые повязки, к сожалению, меня с собой нету, которые во-первых не прилипают к ране, они уже готовы, бывают разного размера, они не прилипают к ране, они дают охлаждение для раны и одновременно анти-микробным действиям обладают. Сверху также бинтиком подбинтовываются, и все. Либо тот же вот материал, про который мы говорили чуть раньше, я показывал, закрыть полностью одним объемом материала рану смоченным, и все, и сразу к доктору. Если, опять же, по возможности обезболивания, но это не совсем как бы, хорошо будет, и, и все, больше вы как бы ничто, ничего не сделаете на данном этапе. Укусы змей. Змей в этом году достаточно много. У нас в нашей полосе ядовитых змей, слава богу, мало. Но если укусила змея антидоты, это все-таки все, что введение внутрь, это дело врачей. Вы не знаете, что это была змея, вы не знаете, какую дозировку, чего надо делать. Вы, скорее всего, не сможете достать, в принципе, антидоты, а уж хранить дома с определенным режимом, как бы срок годности, это все бессмысленно. Минимизировать передвижение лучше положить человека, обильное питье, антидистаминные препараты, холод можно приложить на место укуса и в больницу. Отсасывать ничего не надо, во-первых, не получится, а во-вторых, ну как бы пытаться отсосать яд, это ну, так себе. Электротравма. У нас опять же в летом народ перемещается на даче или за город, пытается что-то починить, а их бьет током. Если человека ударило током. Во-первых, если на ваших глазах произошло, вы сразу оцените ситуацию, оцените ситуацию. Человека все еще бьет током. То есть для вас он представляет опасность или нет. Если не представляет, берем человека, смотрим ну, сознание, не сознание, дыхает на пути, не дыхает на пути и в больницу. Если человек без сознания, но бочок его на заднее сиденье. Если человека продолжает все-таки бить током, не надо к нему лезть, к сожалению, надо все-таки либо пытаться обесточить некий прибор, либо надо вызывать спасателей, ну, просто не справитесь, к сожалению. И максимально быстро в больницу, даже если ударила сеть 220 вольт, потому что надо вообще-то снимать ЭКГ, смотреть, что с сердечной деятельностью будет. Обезболивание. Легально в России самые сильные анальгетики, которые быстро действуют, именно будут работать на травмах это таролки, таролаки, финак. В аптечке все-таки желательно нахождение инъекционных форм. Делаем внутримущественно в здоровую конечность. Не на той, на которой рана например, располагается, а с другой стороны. Если у кого-то вдруг есть наркотические анальгетики, и я бы все-таки не советовал использовать что-либо сильнее, но если вот все-таки сделали, надо это факт отметить. Ну и законодательно еще раз повторюсь, в нашей стране не доктор назначать и давать другому человеку ничего из обезболивающего не может. Потеря сознания, тут как бы только если встряхнуть, дать аммиак понюхать. Есть специальные э, салфетки, уже пропитаны заранее аммиаком. Продаются, по-моему, по 10 рублей штука. Ну вот. или флакончик с нажатурным спиртом, да. да. поднести, mm -hmm. понюхать, смазать в районе спол. И если все равно не помогает, тогда... Принять меры к исключению западения языка и э, аспирации э, рвотными на сцену, То есть положить человека на бок. Э, чего мы боимся? Мы боимся, что человек как бы, будет пребывать в состоянии шока. Э, шок — это э, состояние глубокого упадка жизнедеятельности основная функция организма, кровообращение дыхания и обмена веществ. Шок на самом деле бывает разный, и ну, разные этиологии, э, но смысл один, и клиника будет общая, как бы одна, это холодная бледная кожа, иногда цианоз, ногтей, например, будет, пульс, либо совсем слабый, либо наоборот тахикардия, то есть учащенный, снижение давления, дыхание, нарушение, либо учащенное, либо наоборот, прерывистое. Головокружение, потери сознания, тошнота рвота и жажда. Если человек вот, приводит в таком состоянии, его надо максимально быстро доставить в больницу. Если так вот есть, но опять же действия основного кровотечения при их наличии, мобилизация, температурный комфорт, максимально беременно, ближайшее э, лечебное учреждение. Через мозговые травмы. Но. Опять же, самый частый, наверное, в летний период – это купание, ныряние на глубину, и, а там камни, плиты и просто, может быть, мелководья. Значит, или ударились, или ударили. Что будет? Тошнота, головокружение, разный размер зрачков и потеря сознания, нарушение речи. Если это все есть… То максимально быстро к доктору. Что делать? Закрыть рану, если есть голова выше тела, ну, то есть возвышенное положение верхнего э, головы, шеи туловища, и в больницу. Сердечно-легченая реанимация. Э, я бы хотел это все-таки упустить. Почему? Потому что по вебинару сердечно легочной реанимации не научить. Это, этому всему надо учиться на специализированных курсах. Это правильно, Потому да. Потому что надо трезво оценивать, чтобы это начать делать, надо трезво не состояние человека. Это раз. Для этого нужна чистая, голая практика. А во-вторых, тут надо не сделать хуже, скажем так. Поэтому в этот момент упустим. Но если все-таки причина. 30 нажатий на грудную клетку, два вдоха человеку, чтобы человек отдыхал. И так до скорой помощи. Значит, транспортировка раненого. Максимально бережно, с мобилизацией по кратчайшему маршруту в больницу, если надо. Значит, поражение травящихся веществами. Мы все привыкли думать, что отравляющие вещества это есть только там, где-то в Сирии какие-то или в Ираке, но на самом деле банально бытовой газ, раз накопление СО2 в закрытых помещениях не вентилируемых, когда, допустим, печка в деревне и закрывают вентиляцию воздуховод раньше, чем Угли все прогорели, либо использование некоторых обогревателей, которые они инфракрасные называются, когда они на газу, когда идет падение давления газа, они начинают по-другому немного сгорать, и газ не догорает, и достаточно большой объем CO2 выделяется. Это часто с рыбаками, наверное, каждую весну мы все слышим, то, что тут угорели, там угорели. Ну, или техногенные катастрофы. Тут, как бы, признаки, это неестественные облака газа тумана, неестественный цвет тумана, странный запах или слезотечение, массовая потеря сознания. Например, мы увидим ну, то, что смотрим через окно, а там человек лежит, как бы надо, и об этом тоже подумать. К этому, к сожалению, мы никогда не подготовимся, у нас никогда ничего не будет другой. Поэтому трезво оцениваем то, что мы можем сделать. Вызываем соответствующую службу. При этом, ну, если находитесь в этой местности, в какой-то не есть, не пить из запакованные наглухо тары. Промывать, если надо, ну, вдруг садятся глаза. Вода только из запакованной тары возможности, если есть средства защиты, используем средства защиты. Если их нет или не хватает, приоритет у нас взрослая. То есть, если есть мама с ребенком, приоритет мама. Потому что мама ребенка вынесет. Ребенок маму не вынесет. Ну, То же самое, что и в самолете, например. Гипотермия. Как бы самая неочевидная тема, но человек после травмы особенно если у него развивается травматический шок, он может замерзнуть даже на, в самую жару, просто из-за того, что лежит на земле. Все-таки людей надо, переносить, если позволяет, есть возможность перенести, положить на что-то, либо же завернуть в специальное покрывало. Они... Так, извините... Вот, открывало спасательно. Собственно, С одной стороны золотое, с другой э, серебряное. Оно большого размера. Человека можно полностью завернуть. Если нам надо человека далеко куда-то э, транспортировать, его можно в принципе вообще скотчем как в кокон замотать. И все. Ну и выводы. Приказание помощи главное все-таки первое – обезопасить себя. По возможности, если мы можем что-то не делать, мы этого делать не будем. Если все-таки нам приходится чего-то делать, то помним кровотечение, дыхание и дальше уже общий осмотр и повязки повязка, гипотермия и максимально быстро к доктору. То есть золотой час, он не просто так придуман. Аптечка. Но... А, Никита Александрович, вот на этом, пожалуйста, моменте поподробнее но не то, что поподробнее, просто я хочу акцентировать внимание потому что вы говорили очень о многих вещах важных с собой но не всегда с собой вот есть весь этот ассортимент но какой-то вот базовый, мы бы хотели вот это услышать да, пожалуйста Ну, я вот сейчас скажу только про травму то есть, ну, первое то, что все-таки аптечка должна быть с собой а не где-то а именно базового к травме все-таки не стерильные материалы бинтика, а перевязочные пакеты это просто удобнее жгут тот которым вы, среди всего многообразия выбрать один научиться им пользоваться. Бинт разной ширины, чтобы подбинтовать ну то есть потом чуть, -чуть ниже тут будет шина, чтобы подбинтовать шину например перекись водорода. Губку гемостатическую, потому что чаще всего все-таки у нас небольшие раны или раны не на смертных участков, чтобы гемостатики э, использовать. А у нас банально там э, ранение пальца, например, рана какая-то, но она большая, и она кровит гемостатические губки, приложили, подбинтовали, все остановилось. Капли глазные, э, все-таки. Потому что не в, в Твери, например, и существует проблема, чтобы добраться до офтальмолога, надо потратить время. Особенно, если это не город, а область. Поэтому они как бы важны для нас, например. Обезболивающее. Но опять же, мы помним, что мы его применять будем либо близкому человеку, либо себе никому другому. Косынка, шина и глазная шина. Ну, потому что это просто самое простое, самое удобное и недорого стоит. Повязка противожоговая, небольшая, либо пантенол, например, спрей, только побольше флакон. Ножницы. Ножницы. Обычными ножницами можно еще, если срезать одежду, а надо человека все-таки смотреть полностью при некоторых вещах, Ножницы должны быть специальные, чтобы не резать кожу. То есть тут есть... И менее травмоопасные, да? да они, не, они не травматичные. Кубочные mm -hmm. называются. Ну, у меня такие... Ну, ну, да, у вас десятки вариантов. Ничего. И перчатки. Не просто одна пара, а там 5, 6, 7 пар потому что, возможно, еще кому-то придется присоединиться, возможно, перчатка порвется, возможно, несколько раз придется чего-то делать. Я ну, бы добавила, наверное, в сегодняшней ситуации несколько запасных масок. Да. Почему-то у меня не хочется запускаться. Видео, видео. А, вот. Вот, есть. Да. Ну, Это вот такая моя оптичка. Она чуть немного специфическая, скажем так. Ну, вот небольшого объема. Где-то, наверное, 20 на 15 на 10. Ножницы. Два кровоостанавливающих зажима. Бинт. Один турникет. У меня второй в другом месте. Гемостатик целокс. Это, это отложим. Это тема отдельная, отдельного разговора. А, а можно применять гемостатик? Да? То есть эти медикаменты Если, можно? А, Если а, они не инвазивные, то есть в принципе можно, и, но и с ним надо уметь работать. Просто это надо практика. Если, ну то есть в основном это... запрет на применение имеется в виду обезболивающих инвазивных да, да. препаратов. И, Все остальные а, можно. Ну, е... Конкретно с гемостатиками можно, все остальное лучше остерегаться. Yeah. Uh -huh. Даже если у человека аллергия, вы хотите ему, там, условно говоря, преднизолон или цитрин, чего угодно, вот это вот надо все-таки остеречься. А ими можно пользоваться, ничего как бы плохого в, в них нет. Единственная yeah. дороговизна и практика их применения, скажем так. Очень компактно у вас так все сложено. Да. Вот краски второго, один, второй. Маленький. Это гель противоожоговый. Как бы больше для индивидуального применения не надо, если будет это в вот принципе Рой шприц, окклюзионные повязки. Тут их три, на самом деле: вот черненькая в ней две повязки. Назофориангиальный зонт для проходимости дыхательных путей это воздуховод говидела, перчатки, перевязанный пакет. Ну, тут более хитрый для себя родимого. Косынка. Просто чуть-чуть по-другому сложена. Пластырь, глазная шина, спиртовые салфетки, и вот одеяло спасательное. Вот оно простое, можно... Компактное? Да. Но при этом вот то, что было на видео, это как раз оно и было. Ну и в заключение, опять же, основное кровотечение, дыхание. Повязки, иммуризация, закрытие ожогов, гипотермия, максимально быстро к доктору. Принцип один. Ну, в принципе, если не знать, можно пропасть. Если не иметь, можно и не знать. Если не иметь аптечку с собой, какая разница, зная, чего делать или не зная. И если сделать, к сожалению, в моей практике такое было, можно нарваться на всякое. Поэтому все-таки оказание помощи минимально. Или Чидовый врач. Спасибо большое. Спасибо большое, Никита Александрович, за очень подробную и очень вот такой вот компетентную, профессиональную презентацию. Я хочу сказать, что я для себя вот открыла очень много нового и интересного, думаю, что и наши участники тоже. И вот этот очень важный момент, на который вы обратили внимание, что оказывая помощь близким людям, мы, естественно, действуем по максимуму, потому что, во-первых, понимаем, что это наши близкие, что некому больше оказать эту помощь, мы знаем их состояние, мы знаем какие-то аллергические реакции, которые могут быть, ну и ответственность, соответственно, за спасение близких у нас тоже совершенно другая. Если это посторонние люди, мы тоже оказываем помощь, но при соблюдении вот тех осторожных вещей, о которых говорил Никита Александрович, это очень важные моменты, чтобы действительно, во-первых, не попасть, не стать жертвами жуликов, которые имитируют какие-то травмы для того, чтобы потом судиться и там вымогать какую-то компенсацию. И в любом случае, даже если травма настоящая и какой-то будет неблагоприятный исход, близкие могут потом претензию предъявить, это тоже такой очень серьезный момент. Есть какие-то вопросы у нас? Вот есть один вопрос от Елены. А он касается ожогов, солнечных ожогов. То есть, идя на пляж, вот какой минимум должен быть с собой э, вот в случае солнечных ожогов? Ну, Солнечный ожог, он точно такой же ожог, по сути дела, как и любой другой. То есть, первое, надо все-таки мазаться, либо режим соблюдать временной, чтобы не сгореть, либо дать телу привыкнуть, то есть несколько раз выйти, либо крем использовать. А если уж все-таки сгорели, тут, опять же, пантенол или специальные гели. Они продаются, вот Апола, например, можно нанести вполне себе хороший вариант. Такие доморощенные средства, как помазать кефирчиком, сметанкой? Почему бы нет, но мы все-таки про мецин говорим. Понятно, спасибо большое. А, еще есть а, такой вот а, вопрос, а, когда мы видим, что человеку плохо с сердцем. Это, вероятно, специальная какая-то помощь, но вот как определить, что, если это сердечный Проблема в том, что ему плохо с сердцем. Что? У него давление, у него инфаркт, у него тромбоэмболия, легочная артерии, у него аритмия. Что вот с ним? И в двух словах э, это не э, рассказать. Первое – человек положить, головной конец чуть-чуть приподнять. Если ну, по возможности измерить давление, вызвать скорую. По большому счету, кроме этого, неразумно чего-то делать, потому что есть такие моменты, когда клиническая картина соответствует одному, а по факту у нас другое. Вот какой-то минимальный набор помощи, вот какой мы можем оказать. Минимальный – вот ми вот минимально это вот просто человек заметить, что человеку плохо, положить его напрямую поверхность, чуть-чуть приподнять голову, вызвать скорую. Спасибо большое. Еще есть вопрос, это уже наверное больше касается вашей сегодняшней работы с ковидом и вот такого вот вашего опыта и видения этой темы. Опасно или безопасно покупаться в морских водоемах, в речных и в озернах? Именно... С точки зрения заражения ковидом. Ну... Разделим на две части. Первая часть. Если мы идем купаться куда-то там за город, и там никого нет, почему бы нет? Если мы вот идем там с семьей, да... Мы живем все вместе, мы постоянно находимся друг с другом в контакте. Если даже кто-то заражен, мы уже все заражены. И наоборот, если никто из нас не заражен, мы точно чисто. Выехали, покупались, да. Если мы идем на пляж, ну вот, например, сейчас вроде как у нас разрешили вольности, и там находится ну, 100 человек, 200 человек среди них, так или иначе, один, но проскочит. На улице, особенно если ветреная погода, достаточно трудно будет заразиться коронавирусом. Но э, снижение иммунитета или просто случайный вот, прямой контакт с носителем э, – это риски. В нынешней ситуации это риски. Мы вроде отмечаем, на самом деле, снижение количества пациентов у нас, но это ничего не значит. Вот, информация все равно проходила, что в Китае все снова вроде разгорается. Посмотрим, что будет у нас. В принципе, посещать водоемы можно, но только либо в компании, либо соблюдая вот дистанцию максимально да, какие-то да, средства. Да. Спасибо большое. Еще есть один вопрос, вот тоже связанный с темой ковида. Не знаю, насколько он вам покажется важным. А нужно ли обрабатывать покупки из магазинов, которые мы приносим? Немцы около полутора месяцев назад провели большое исследование на предмет, можно ли заразиться контактным путем вот именно с поверхностей. И они пришли к выводу, что все-таки такой шанс, он минимален, но он как бы есть, поэтому ес, если это какой-то гипермаркет, да в принципе даже если он гипермаркет, лучше сплоснуть. прям совсем химикатами обливать, там условно говоря, ну, бананы не надо, но помыть хорошо, этого достаточно. Понятно, спасибо большое, то есть надо все-таки бдительность проявлять. Спасибо большое. Никита Александрович сделал титаническую работу по подготовке. Вот Я еще раз хочу сказать, что все эти видео, которые вы сейчас видели, это вот специально для нашего вебинара. Вот Вместе со своей помощницей вы выехали, сделали, сняли, показали нам очень интересная презентация. С вашего разрешения некоторые слайды, если можно, мы используем для памяток. Мы сделаем такую инфографику, потому что я вот вижу уже такой резонанс, у нас идет переписка, что Правила оказания первой помощи нам очень важны. Мы многое из школьного курса забыли. Кто-то у нас там когда-то занимался гражданской обороной. Но сейчас, во-первых, и наука ушла вперед. И вот мы многое узнали. Поэтому, если можно, мы будем использовать как памятку то, что вы нам давали. Спасибо большое. Есть еще один вопрос к Наде Снапу. Надя, по поводу цикория, если можно, вот несколько слов, насколько это эффективно. И будем заканчивать. Цикория замечательное Растение. Им пользуются для снижения сахара или для улучшения состояния диабета второго типа. Ну, вполне приличная вещь корень, только если этот вы корень будете брать сами, они а не, ну, не будет покупать, и знаете, что это точно корень, а не то, что иногда нам продают в виде цикория или кофе цикория в магазинах. Я считаю, что надо пользоваться непосредственно. Именно корнем, да, не уже вот продуктами переработать. Да. Спасибо большое. Очень я... большое. Если есть еще какие-то вопросы, можно поднять руку. Вот все письменные вопросы я огласила. Я хочу еще раз поблагодарить всю команду программы «Женское здоровье» в Твери. Вы действительно огромные молодцы, и ваш многолетний опыт работы, и вот те новые связи и новые кадры, которые за это время выросли, вот. Это очень для нас важно, и я желаю вам успехов в вашей дальнейшей деятельности по программе здоровья. У нас впереди много интересных и славных дел, и я очень прошу обращаться через меня напрямую, представителей других городов, активистов программы, тех, кто хочет подключиться к программе, чтобы вот как-то тиражировать этот замечательный опыт. Спасибо большое. Есть вопросы какие-то у кого-то? Нет, ну, я думаю, что мы все скажем спасибо нашим сегодняшним экспертам, спасибо большое еще раз, Никита Александрович, спасибо, Надежда, спасибо, Марина, и э, я хочу вас пригласить на нашу следующую встречу по программе «Женское здоровье», она будет 7 июля, и она будет посвящена работе программы «Женское здоровье».